Друзья, у нас финальная панель. Общественная деятельность. Чего начать, чтобы победить? У нас в президиуме представлены практические политики, кто вел свою кампанию, кто не просто теоретик, но и на себе, на своей шкуре, так скажем, опробовал избирательный процесс. Когда-то удачно, когда-то нет. И мой первый вопрос будет очень практический. Что в первую очередь нужно сделать кандидату, на что обратить внимание и как выстроить свой, свою избирательную кампанию, чтобы добиться успеха? С чего начать, а потом будет вопрос, чем продолжить? Готовьтесь. Давайте передам слово Евгению Розману. Слышно нормально? Вообще вопрос такой серьезный. Первое, что необходимо сделать? Необходимо прислушаться к себе. Так, в полной тишине прислушаться к себе и решить, готов ли ты пять лет своей жизни потратить на своих избирателей. Вот первое, что необходимо сделать, то есть прислушаться, надо ли тебе это. Готов ли ты пять лет своей жизни подарить своим избирателям. То есть если ты принимаешь решение, что ты готов, надо глубоко вздохнуть и делать первый шаг. Как только ты делаешь первый шаг, на старте ты должен понимать одну вещь. Никто не обещал, что будет легко. Пусть у вас эти слова всегда будут в ушах. Вот это первое. Первое. Прислушаться к себе, готов ли ты потратить пять лет своей жизни. А второе. Сказать себе, что никто, никто не обещал, что будет легко. Евгений, мне больше у нас ваша фраза другая нравится. Все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Это уже в конце. Дальше. Когда начинается политическая борьба? я просто я сейчас говорю как человек э, мне повезло в жизни в силу ряда определенных причин я выигрывал все компании в которых участвовал но я в каждой компании участвовал как в последний раз я в каждую компанию шел побеждать то есть не размяться а побеждать вот. и поэтому пока у меня нет уверенности я никуда не совался появлялась уверенность я понимал что это могу сделать я ну я вышагивал вперед ну уже до конца хорошая это русская пословица выбрал дорогу не сворачивай вот и что мне помогало? Первое. Я ни разу в жизни ничего не читал о себе. Что я вам рекомендую. Поэтому я нормально спал, нормально себя чувствовал. Я ни разу в жизни ничего не прочитал о себе. Поэтому, когда меня кто-то встречает и говорит, мы про вас много читали, я говорю, надеюсь, только хорошее. Вот. Потому что, дальше, я ни разу в жизни, что бы про меня не писали, я ни разу в жизни не судился с журналистами. Потому что, ну, дело надо делать, а не говно коллекционировать. Понятно, да? Вот. Я сейчас говорю очень простые вещи, которые, которые я за много лет просто сам на себе пережил, опробовал, обкатал. И, то есть, я стою перед вами как человек, пострадавший от всех этих процессов, поэтому я могу, ну, давать какие-то советы. Запомните одну очень серьезную вещь. Первое правило политической борьбы, первое правило политической борьбы, дебилам главное не мешать. Вот как только ты активизировался, как только ты вышел с актуальной повесткой, обязательно начнут что-нибудь вспоминать, как ты сбил ребенка и уехал, как ты собственную бабушку сдал куда-нибудь и так далее. Вы должны понимать, запомнить эту фразу, пусть звучит в ушах, дебилам главное не мешать. Все это начинает работать на вас. Но настоящее, чем ты можешь перебить любое, любой черный пиар, это непосредственная честная работа и озвучивание результатов своей работы. Мало того, ты эту работу можешь декларировать ну, в режиме онлайн. Просто показывать и озвучивать результаты. Это то, что никто и никогда не перешибет. Это то, что ты наработал, у тебя никто и никогда никаким пиаром не сможет отнять. Как только люди, как только твои избиратели увидят, что ты работаешь по-честному, любой черный пиар, любая самая негативная информация начнет работать на тебя. Это вот закон жизни. Поэтому я думаю, что особенно в России оно работает. Запомните, дебилам главное не мешать. А вот следующее. Если у тебя все получилось, если у тебя все получилось, если ты прошел, если ты занял эту должность, вот здесь наступает а, совсем другая фаза. Запомните, может быть, кому-то пригодится. Второе правило политической борьбы. Нужно вовремя понять, отфиксировать момент, что война закончилась, и перестать пускать поезда под откос. Это второе очень важное правило. И вот здесь за собой надо следить. Все, выборы закончились. Забудьте всю эту полемику предвыборную, забудьте всю эту риторику, наступило время работы. Чем быстрее ты отойдешь от этой риторики, тем э, эффективнее будет твоя работа. Чем дольше ты будешь держаться за эту риторику, тем больше у тебя будет возможностей превратиться ну, в какого-нибудь Жириновского. Фу -фу -фу. Вот. Понятно, да? И э, я потом э, скажу несколько вещей, на какие-то вопросы отвечу. И очень важное еще правило. Нельзя сжигать мосты, нельзя в полемике переходить на какие-то досадные, обидные личные вещи, нельзя оскорблять. Если вдруг получилось, в полемическом раже, в полемическом запале бывает всякое, найди в себе силы, извинись. Потому что те сегодняшние твои оппоненты, может быть кто-то из твоих оппонентов тоже пройдет, и ты с ним вдруг окажешься в одном окопе. И я видел такие примеры, я видел такие примеры, один из сторонников Навального, человек очень известный, очень талантливый парень, и в свое время у него возникла ситуация, война, настоящая война с губернатором. Я прихожу к губернатору и говорю, послушайте, у меня тогда были хорошие отношения с губернатором, я говорю, послушайте, это очень толковый парень, он очень продвинутый, со знанием языка, то есть он, ну, реально у него ученая степень, один из самых молодых был, ну, сделайте министерства информатики. Поставьте его министром информатики, он просто область продвинет. А губернатор смотрит на меня и говорит, Жень, я не могу, он меня с Гитлером сравнил. И я вдруг понимаю, у него чуть не слезы из глаз, действительно ему обидно. Ну кому в России понравится, когда тебя с Гитлером сравнили? А он на самом деле, может, и плохого не имел в виду. Ну так запали, сказал. Понимаете, да? Есть вещи, которые нельзя переступать. В частности, Венедиктов, Венедиктов, при всем человек очень мудрый, он сказал одну очень серьезную вещь. Нельзя никогда пользоваться какими-то обзывалками по фамилиям. Ну нельзя пользоваться, это некрасиво. Ну, просто для политиков это неприемлемо вообще. Это очень мелко, очень некрасиво. Вот эти вещи делать нельзя. И тут же привел обратный пример. Ну хорошо, вот про этого говорят с беглов. Вы уже перестали говорить беглов, вы говорите с беглов, с беглов. Ну представляете, и тут же приводит обратный пример. Вам нравится так? Нет. Ну а почему вы думаете, что здесь нравится? То есть, э, вот этот вот парламентский стиль общения, парламентский стиль общения, он все равно должен присутствовать. В уличной риторике может проявляться все, что угодно. Надо искать возможности просто прийти и хотя бы за это извиниться перед своими политическими оппонентами. Потому что жизнь может сложиться совершенно иначе. И какая-то колкость, резкость, э, особенно на личном уровне, может вам помешать обрести сторонников и бороться с более серьезными проблемами. Ну, пожалуй, все, потому что тут есть кому что добавить. Я сейчас понял, что, в принципе, я этим заветом следовал, но, к сожалению, я сейчас не в Государственной Думе. Есть еще одна важная, один важный момент. Он для меня важен. Вот смотрите, я когда, когда поступал на журфак МГУ в 1996 году, я познакомился со Сванидой тогда. Он был известным журналистом, ведущим. И он мне тогда сказал, чем Профессионал от непрофессионала отличается, честный журналист от всех остальных. Если ты бежишь за общественным мнением и делаешь что-то в угоду общественному мнению, значит, ты нечестен перед самим собой, значит, ты вынужден говорить то, что хотят услышать. А если ты профессионал, ты ведешь за собой общественное мнение. Вот. И здесь то же самое в политике. Ну, а, наверное, если я бы проголосовал за Крым наверное, я бы был сейчас в Государственной Думе. Наверное, если бы я э, голосовал за какие-то там репрессивные законы, наверное, ко мне бы они по-другому относились. Просто мой совет, хотя я не знаю, он не сразу приводит к каким-то успехам, но быть честным перед самим собой, потому что если вы э, делаете что-то, но вы в это не верите, значит, вы не И Вот эта неискренность, она всегда видна. Лучше быть искренним и где-то в начале проиграть, но вам не будет просто стыдно перед самим собой, поэтому сохраняйте себя в эти, в эти, сложные, в эти сложные времена, нужно сохраниться и остаться самим собой. Вот это совет, который вам поможет, ну скажем, долго заниматься политикой, несмотря на сложности политические и не только политические риски. Потому что если вы будете врать самому себе, через два-три года вам просто будет неинтересно продолжать заниматься политикой. Да. Я согласна со всем, что сказали, потому что я тоже на своей лекции примерно то же самое сказала про цинизм и про нечестность. Но я скажу немножко другой аспект. Вот если вы подумали, посидели в, в тишине и решили, что вы хотите быть политиком, следующее, что надо сделать, это поговорить со своей семьей. Надо спросить у них, а они готовы, что вы будете политиком? Потому что это на самом деле... Родить дети без мамы, вторые сутки, например, сегодня, да, там и десятые бывают сутки, э, муж без жены или там жена без мужа. По, по сути, если семья не, ваш, не является вашими союзниками, вам будет очень сложно. Вам надо убедить свою семью, что вам это нужно, что если они вас любят, то они должны понять, что вам это нужно настолько, что и вы не готовы немножко пожертвовать собой ради и вами, ради того, чтобы вы были счастливы. И второе, вы должны быть счастливы, когда вы политики. Если вы несчастны все время, целыми днями, то вам не надо быть политиками. Вам должно быть кайф от этого, правда? Видите? Да? Вот, я как думаю... Проехаться на автозаке. Кайф проехаться на автозаке. Кайф быть... Ну, там, вот этим героям каких-то непонятных роликов и так далее. Потому что это все оплата за то, что ты приходишь к людям, и люди тебя слушают, и, и ты их слушаешь. Это вот бесценное общение, когда ты можешь что-то людям еще сделать. Я думаю, что Евгений меня поддержит в этом вопросе. А, и, да, и что еще нужно, о чем подумать? О своих ресурсах жизненных, не просто политических ресурсах, а о своих жизненных ресурсах. А где вы будете брать энергию? Вот у нас Наталья. В ШМС, теперь появился психолог, он нам всем про это рассказывает, про то, а где вот вы будете тратить много энергии, где вы будете брать ее, какие у вас есть на это ресурсы, у вас есть сон, еда, у вас есть хобби, вы не должны забывать о себе тоже, потому что если вы будете работать на износ, то вы изнесетесь, и у вас не будет, и ничего не будет. А, ну а дальше, после этого, когда вы все это поняли, проработали поняли, где вы берете ресурсы жизненные. Ну, надо заниматься аналитикой. Потому что если люди просто исходят из каких-то абстрактных представлений о жизни, то обычно они проигрывают. Поэтому нужно обязательно посчитать, сколько вам нужно голосов набрать. Вам надо провести социологию, фокус группу и так далее. Понять, что людей волнует. Понять, что, что вообще вы готовы им предложить из того, что они хотят, какие у вас конкуренты и так далее. В чем состоят особенности вашего округа. Это даже не обязательно для политики, это важно и для гражданской деятельности, вообще для любой. Потому что, если вы не подходите с точки зрения данных, да, тут была журналистика данных, а еще есть политика данных, то вы Ваши решения будут все непроверенные, неверные, и вы не будете в них уверены, и у вас психологически не будет уверенности в том, что вы правы. Вот. И, ну, конечно, можно тут рассказать вообще про все политтехнологии от начала до конца, но я еще раз подчеркну то, что сказал Дмитрий, надо быть всегда очень честным и искренним, иначе вы потеряете свой самый главный ресурс, это свою личность. что я могу сказать, нужно убить в себе внутреннего профессора Преображенского. У нас все очень любят цитировать собачье сердце. Я, кстати, неправильно помню, во многом интерпретированное ложное бортко в котором есть положительный герой или там, группа положительных героев советская интеллигенция и есть отрицательный герой под названием злой народ, шариков, которого разбудили вот которому не надо давать свободу, нужно его забрать, обр... загнать обратно под главку и сделать обратно животным. И, к сожалению, в нашей, так сказать, либеральной среде очень распространены там, рассуждения на тему вот там «Ну что вы хотите, такой народ? Вот у них крепостное право, вот что вы с ними сделаете, вот быдло, там, ватники и так далее?» Вот убейте в себе эти рассуждения. Вы, э, у вас э, все, все эти рассуждения очень легко выветриваются с головы после первого же подъезда. Вы ходите в подъезд, просто разговариваете с людьми и понимаете, что все совсем не так. Да, люди нелогичные. Да, они могут поддерживать диктатора. Да, они могут думать не так, как мы. Но они думают, они имеют на это право. Это их убеждение. Нужно с уважением относиться к собственным избирателям. Вы их будущий представитель. Это первое. Второе, нужно уважать себя. У вас тоже есть точка зрения, у вас тоже есть позиция, с которой вы идете. И не нужно стесняться себя, не нужно скрывать, Да, я говорю, да, я либерал. Да, я придерживаюсь таких убеждений. У вас свои убеждения, у меня свои убеждения. Я считаю так, я считаю так. Но мы с вами живем на этой территории, у нас с вами общие проблемы, давайте двигаться дальше. Опять же, почему мои коллеги либералов во многом проигрывали выборы, я долго в этом процессе, я видела много проигранных компаний, друг друга все стеснялись. Все стеснялись говорить о том, что я думаю о стране так-то и так-то. Мы с чего начали? С того, что у нас, вообще-то говоря, либералов-то большинство, просто мы сами себя стесняемся. Ну вот, на мой взгляд, начинать нужно с этого, с уважения к себе и к избирателям. Одна из главных ошибок, которые делают люди с первыми шагами в политике, это судят об избирателях по своему окружению. Люди разные, и к ним нужно идти с разным месседжем, искать свои подходы. Поэтому мой второй вопрос к спикерам, как сегментировать месседж, как общаться с избирателями, что до них доносить чтобы быть услышанным и чтобы в итоге быть избранным. Давайте начнем с Юлии Галяминой. Вопрос. Часа на, часов на пять, так примерно. На самом деле, ну, мне кажется, что месседж у вас должен быть один. Ну, то есть он просто должен упакован быть в разную форму. А, ну, люди держатся разного языка, есть люди, которые более образованные, с ним надо, может, говорить на более таком сложном языке, а есть люди менее образованные, с ним надо говорить попроще и более ярко и так далее. Но нельзя, вот самое главное, это вот нельзя прийти вот сюда и сказать, вы знаете, а я вот за то, чтобы клали плитку, а вот сюда сказать, а я за то, что не клали плитку или что-нибудь более... Существенное. Тут я за Крым наш, а тут я Крым не наш. Но это и будет то самое вранье. А вы, у вас есть свое собственное представление да, о, о том, что правильно. Вы можете приводить примеры, пожалуйста. Можете приводить истории, стори-тейлинг. на всех вообще, и рассказывание историй, на всех действует хорошо. Вот нам когда была сессия про журналистику, там рассказывала... Вытащите из вашего собеседника историю, ну и вытащите историю из себя тоже, рассказывайте людям истории. через историю вы передаете эмоции и свои отношения. И вот месседж — это история, ваша история, как вы пришли в политику и чего вы хотите в политике, и, и ну, почему именно вы являетесь тем, кто этого достигнет. Вот и все. Как бы очень сильно сегментировать я не вижу смысла, потому что все мы люди, и все мы одинаково любим сказки, например. Ну, <плес> хотел бы дополнить. Посмотрите на Северную и Южную Корею. Когда-то это был один и тот же народ, живут по-разному. Или еще в книге о Джимогу и э, вот Why Nations Fail, почему одни страны богатые, другие, другие бедные, почитайте. Там, например, э, приводится такой, в качестве примера, город Нагалес. Он находится на границе США и Мексики. Может быть, даже видели такие кадры, когда через границу играют в волейбол. Так вот, с одной стороны люди замечательно живут, с другой плохо. Поэтому нет никакого плохого народа. Просто чтобы вот, не было никаких иллюзий. Вот, а что, что наверное, э, какой совет бы я дал при общении с избирателями? Ну, уже нету такого разделения на идеологию. Либерал, не либерал, демократ, там, не демократ, патриот. Вот, мне кажется, э, сейчас друг, друг, другие маркеры. Искренность против лицемерия. Поэтому очень часто тоже в начале многие начинающие политики, они пытаются понравиться. Вот они очень комплексуют, что сейчас они скажут, то, что, например, э, точка зрения, которая не поддержит собеседника. Не бойтесь, говорите то, что вы думаете. Потому что лучше сказать искренне какие-то вещи, с которыми не согласен собеседник, но он зато увидит, что вы честный человек. Либо попытаться соврать, и вот эта неискренность, она будет тоже видна. Вот неискренность гораздо хуже. Поверьте. Поэтому говорите то, что вы думаете. Потому что, если вы занимаетесь политикой, политика, ведь главная задача не получить депутатский мандат. Вы для чего-то его хотите получить, правда? Значит, у вас есть свои представления о том, ну, как страна должна развиваться, как экономика должна развиваться. Ну Вот и двигайте это. И делайте, чтобы ваших единомышленников было больше и больше. И не стесняйтесь. Смотрите, один из самых сложных на самом деле вопросов, желание, стремление понравиться всем, ну, чтобы при этом не потерять себя. Человек, который собрался избираться, у которого стоит задача избраться, он должен ориентироваться на все группы населения. Но в какой-то момент есть вещи для тебя неприемлемые вообще никак и ни при каких обстоятельствах. Поэтому ситуация очень сложная. Конечно, основная задача настоящая, это при любых обстоятельствах оставаться самим собой. Но тогда про выборы можно будет забыть вообще. Вот. Поэтому очень тонкая грань. Но я для себя, у меня есть свой алгоритм. Я ищу, что нас объединяет, а не что нас разъединяет. Потому что если я начну искать, что нас разъединяет и буду декларировать свою позицию, я найду способ поругаться с каждым своим избирателем. Ну, вообще с каждым. Вот. Я это очень четко понимаю на старте, поэтому я ищу темы, те, которые беспроигрышные, которые нас объединяют. Первое, что нас всех объединяет, мы все любим свою страну. Ну мы все любим свою страну, и это безошибочное. Другое дело, что кто-то считает, что надо таким способом, таким, это следующее. Но мы все любим свою страну, мы хотим все равно, чтобы она была чистая, чтобы она была честная, чтобы она была безопасная. И если ты не хочешь на старте разругаться со своими избирателями, то ты должен в первую очередь декларировать все те вещи, которые тебя с этими избирателями объединяют. Вот и все. То есть это задача номер один. Но те политики, которые попадают в ситуацию, Дима очень интересно обозначил, правильно я с ним согласен, по повестке, что если повестку тебе, если тебе повестку формируют избиратели, и ты делаешь все, чтобы им понравиться, в конце концов ты теряешь лицо. Вот это потерянное лицо, ну, самые яркие примеры, это, конечно, Зюганов, Миронов, Жириновский. Кстати, для всех объясняю, что такое вообще Жириновский. И то, что я сейчас говорю, Дима очень хорошо поймет. Он его наблюдал точно так же, как я. Феномен Жириновского в чем заключается? Жириновскому разрешается говорить все, что он захочет. Но в ответ он делает все, что ему скажут. Вот весь феномен заключается в этом. Нельзя в это превращаться. То есть, что бы ни хотели твои избиратели, если ты видишь, что они ошибаются но все равно тебе надо декларировать свою позицию. Я в очень сложную ситуацию попал с Крымом. У Димы там было голосование, я попал в очень сложную ситуацию. Все, я мэр города. За меня проголосовали, то есть я свой город ощущаю, ну вот, как свою старую одежду. Мне все привычно, приятно, комфортно. И вдруг история с Крымом. Я не могу сказать, что Крым наш. Я попадаю в идиотскую ситуацию. Я не могу сказать, что Крым наш. Но в это время, когда вся армия отступает, ты в этот момент наступать не можешь. Ну просто не можешь, просто в силу здравого смысла. Но противоречить себе и врать людям и себе, я тоже не стану. Да и хрена ли мне тогда эта должность, если я должен врать? То есть и здесь ситуация очень сложная. И мне первый же митинг, я, естественно, выхожу на площадь, потому что я против. И начинается, Женя, О, а как же так, мы же за тебя голосовали. Мы же тебе поверили, а ты вон оно что. И я попадаю в такую ситуацию, но ну, я нашел для себя, я понял, что любое мое упоминание, любой разговор про Крым, любой разговор про Украину и Донбасс, это будет плескание керосина в огонь, потому что врать я все равно не буду. И я нашел формат, мне просто повезло, что ну, я нашел этот формат. И у меня как только возникал разговор про Крым, как только возникал разговор про Крым, я говорю, слушайте, вот давайте не будем про Крым говорить, давайте я вам расскажу про Афганистан. Вот история с Афганистаном, все были за интернациональный долг, если не мы, то сейчас придут солдаты НАТО, ничего никому не напоминает. У всех раз, сразу, особенно кто постарше, сразу понятная ассоциация. Я говорю, смотрите дальше, потеряли 15 тысяч своих парней, и ни один сейчас не сможет их матерям, Рассказать, за что они погибли. Ни один человек не сумеет их матерям объяснить, за что они погибли. Но это полдела. Потеряли, не потеряли, а уничтожили порядка ну, миллиона-полутора местных жителей. Пять миллионов афганцев стали беженцами. Расскажите, зачем это было надо? И никто не сумеет рассказать, а если кто-то попытается рассказать, ему тут же напихают так, что он напухнет. Вот. За что эти люди погибли? Дальше, следующее. Ушли из Афганистана. А, мало того, все поддерживали, тут же все, против-то был Академик Сахаров, да еще несколько человек. Их шельмовали так, что образовали и пятой колонной, и предателями, и так далее. Но в конце концов из Афганистана пришлось уйти. А вот теперь ушли из Афганистана, и вдруг обнаружилось, что в этот момент захода в Афганистан запустили тот механизм, который поссорил со всем, со всем миром, обвалил нефть врубил санкции, которые для Советского Союза оказались неподъемными. В результате вот этот заход в Афганистан стал основным звеном в цепи тех событий, которые привели к развалу Советского Союза. Я это пережил один раз, я это наблюдал в натуральную величину. Я не хочу, чтобы моя страна из-за этого рухнула. Понятно? Ну, вроде понятно. Ну, а теперь в качестве бонуса. Наш заход и выход из Афганистана открыл героиновые ворота. И со средины 90-х годов... До начала 2000-х в стране погибало порядка 100 тысяч человек в год от афганского героина, который начали затаскивать через Таджикистан. Это прямое следствие нашего вторжения в Афганистан. Вот и все. Вот вся история. Ну и все. Потом вопросов про Крым, как правило, больше нет. Ну вот такой способ нашел. В каждой компании, особенно в муниципальной, важно собрать команду неравнодушных людей, которая будет помогать на протяжении всего агитационного периода, и агитировать за вас, не там за 100 рублей за час работы, а за идею и за общие ценности. А мой воп... следующий вопрос спикерам, как собрать команду волонтеров, как предотвратить их выгорание за избирательную кампанию, и как мотивировать их на результаты, научить работать с избирателем, чтобы это было в плюс. Давайте. Ну, давайте я расскажу, как это делаем мы. Ну, во-первых, когда мне вообще кто-то нужен, я в Фейсбуке пишу. Мне нужен айтишник, мне нужны волонтеры, мне нужны журналисты. И через Фейсбук приходят люди либо на работу, либо помогать бесплатно. Твои сторонники уже мотивированы. Поэтому у вас есть ваша социальная сеть, у вас есть друзья. Ну, в социальных сетях вы можете найти своих единомышленников. Но про волонтеров, значит, это... Длинная у нас была дискуссия, надо платить или не надо платить. Вот у меня на выбор в Госдуму было несколько вариантов, несколько, скажем, видов помощников, волонтеров. У меня было 3000 сторонников, мы их называли шефами подъездов или шефами домов. Это люди, которые помогали бесплатно, но мы их не сильно напрягали. То есть, например, мы их просили разнести в своем подъезде газету, либо прийти на встречу и привести на встречу с кандидатом соседей. Вот, эта работа, естественно, бесплатная, за это никто не платит, вот, и люди готовы с удовольствием помочь. Но, поскольку округ большой, и мне необходимо было выполнение определенных видов работ в сроки, и когда мы просили просто волонтеров бесплатно помогать, это выглядело примерно так. Сегодня у меня день свободный, я помогаю, на следующий день день рождения бабушки, или свидание, или еще что-то. А у тебя планы. У тебя компания, например, вот мы сейчас будем собирать подписи на выборах в Мосгордуму. нам нужно собрать 6 тысяч подписей за 3 недели. Это колоссальная работа, и я не могу здесь рассчитывать на волонтеров, с которых я не могу, не могу требовать. Поэтому мы волонтеров приглашаем, то есть сторонников, идейных сторонников, но мы им будем платить, и когда мы им платим за подпись, мы с них можем требовать. Вот поэтому, если у вас есть сроки, если у вас есть четкий график, и вам нужно выполнить какой-то объем работы, берите сторонников, платите им, чтобы вы могли с них требовать. Это вот мой совет. А что касается выборов, например, в Нижнем Новгороде, ну, у вас 25 тысяч избирателей. Ну, это, 3, это 300 домов. Вот я дом прохожу примерно за 2 часа. Ну, давайте, 300-600 часов. Ну, разделите на 30 дней. Вы можете, в принципе, теоретически, кандидат может обойти все квартиры в течение избирательной кампании. А если у него там 5-6 сторонников или 10 сторонников, да вы элементарно можете просто сделать касание с каждым избирателем. Дальше. 300 домов. Ну, умножьте на 45. Да? Сколько там получается квартир-то у нас? 13. Ну, пример, примерно 15 тысяч даже. Давайте, 15 тысяч квартир. 15 тысяч городских телефонов. Один волонтер может сделать 100 телефонных разговоров в день. Ну все, вы за неделю, если соберете команду, сможете вообще всех лично прозвонить. Поэтому по квартирный обход, звонки и организация встреч во дворах, где вы можете уже использовать ваших сторонников бесплатно, они будут приходить сами на встречу с вами, знакомиться, это тоже важно. Вот И они будут приводить своих соседей. Также я рекомендую вот что делать. Когда у меня появлялись э, волонтеры, у меня 3000 в итоге было под конец кампании. Я каждому лично позвонил. Вот просто лично позвонил. говорю, я Гудков, спасибо, что вы согласились мне помогать. Вот Мы вас скоро пригласим на встречу. Вот нам Сотрудники моего штаба выйдут, вы обязательно приходите приводите знакомых. И все. Вот Одного звонка достаточно, чтобы уже завербовать сторонника таким образом, чтобы он вам помогал. Вот мои такие советы по компании. Кто? Дальше продолжу эту тему. А, смотрите, все правильно говорит Дмитрий, я совершенно с ним согласна, что волонтеры и люди, которые, которые волонтеры, потом ты платишь, это на разные виды деятельности направлены. Но еще есть такая история, что волонтер приходит не просто так к вам, он что-то хочет получить. Вы должны понимать, что это не, не только деньги, не столько деньги. А что-то еще. Вот мы сейчас, например, сделали такую историю, как называется стажевская программа для студентов и не только студентов, потому что люди приходят, они учатся, мы читаем им лекции, рассказываем о том, что такое политехнологии, они сами учатся этим политехнологиям, плюс еще на практике вместе со мной ходят от двери к двери, собирают подписи и сами ходят. И они им весело, им интересно, потому что они.. Не просто тратить свое время, они а получают что-то взамен. Это очень важно, чтобы вы поняли, что будут получать люди взамен. Людям разным надо разное, но вот понять это. И я, кстати, всех, кто хочет присоединиться, тоже приглашаю. Можете приезжать в Москву, например, в на какой-то момент приехать, поучаствовать в нашей стажерской программе. Вы даже можете придумать для вас какое-нибудь жилье, если вы будете активно в этом участвовать. Вот. И... Поэтому э, с волонтерами надо общаться, не только звонить, встречаться, весело проводить время, потому что, в общем, э, это не, не то, что какие-то ваши помощники, это по сути ваши единомышленники и друзья, которым вы делаете вместе общее дело. И вы, главное, не вставать в позиции, вот я тут такой весь белый, пушистый кандидат, а тут какие-то, ну, пришли люди, вот они мне помогают, ну, окей, хорошо, не надо выше становиться. Ну. Они, ну, каждый волонтер и кандидат, они на одном совершенно уровне находятся, я считаю. Да не, я к этому могу только добавить, что очень важная вещь на сегодняшний день при отсутствии дру, ну, в отсутствии дружественных СМИ, конечно, личные встречи это самый мощный ресурс. Это, конечно, энергозатратная история, встречи считаются состоявшимися. Ну, на муниципальном уровне, если не менее 20 человек. Это энергозатратно, это ты должен выкладываться, но это самый сильный твой ресурс – личные встречи. И я с Димой абсолютно согласен, что если округ там до 30 тысяч, ты его можешь обойти над весь. И то, что ты добился на личных встречах, у тебя уже не отнимет никто. То есть это основа основ личной встречи, но в дальнейшем личный прием. Это самый честный подход, самая честная позиция. Я вернусь к волонтерам и команде. У нас, кстати, в ШМС есть отдельная лекция про волонтеров, там, команду и психологию, почему они куда не берутся. Вот моя личная иерархия в компании работников на компании, те, те кто участвует. На первом месте это местные жители, которые заинтересованы в решении проблемы и которые выдвигают своего кандидата. Они участвуют в его компании, как правило, понимая, что этот человек один из них. Они просто сами не баллотируются, а он, он взял на себя смелость баллотироваться, он их представляет. Это вот самые идейные хорошие люди на компании. Второе – это идейные волонтеры, которые поддерживают вас по политическим мотивам, которые просто э, придерживаются ваших взглядов. Они кто-то пришли из интернета, э, из фейсбука, они вас видели где-то где-то вы выступали, пошел слух о том, что у вас в штабе по пятницам наливают, там, ну и так далее. Вот, вот, вот, вот, вот. И на третьем месте э, это платники. В принципе, это пересекающаяся категория, то есть за какие-то виды работы вы можете в том числе и платить идейным людям. В общем, если там таскать куб туда-сюда, его собирать, разбирать, это целая история. Да? За нее нужно платить. Вот. А стоять на кубе, стоять два часа, раздавать можно вот, и, и за, за спасибо. Но имейте в виду, что даже волонтеры все равно вам не будут для вас бесплатными, их нужно, их нужно кормить, их нужно развлекать, с ними нужно общаться, им нужно устраивать какие-то вечеринки, им должно быть хорошо и весело. Волонтеры ходят к вам не просто так, они ходят тусоваться, они ходят общаться, они ходят заводить новые знакомства, они ходят приобщаться к вашей компании, соответственно, для них нужны там разные там браслетики, ленточки, что-то в этом роде. То есть, все равно бесплатно вы компанию не сделаете, но а, с помощью привлечения волонтеров вы сможете сделать ее там более яркой, эмоциональной, и избиратели тоже чувствуют, когда и, одно дело, когда идет платник, которому сказали, ты должен собрать 12 контактов, за, за каждый телефон ты получишь 180 рублей. У человека это на лице написано. А, и мы даже встречались с компаниями, на которых Происходили плохие, плохие вещи, когда ходит такой платник, а, приходит к избирателю и говорит, вы знаете, вот я вообще на этих словачей значит, работаю, на этих пособников-олигархов, негодяев, но а, я такой бедный человек, это моя учительница, и вот они мне обещали 200 рублей за, за подпись, дайте мне, пожалуйста, 200 рублей, э, подпись, они мне дадут 200 рублей. Ну вот так не надо. То есть человек в любом случае, даже если он платник, он должен быть за вас, да, он должен быть и деньги. нельзя брать, кого попало с улицы иначе вы там можете нарваться на совершенно непредсказуемый результат а можно я добавлю еще что я тоже один момент добавил что в этой рации, конечно, на первом месте находится ваша семья и ваши друзья личные, они больше всех вам помогают всегда у вас на втором месте местные жители и так далее ну потому что они вас любят еще один совет человек 10, отлично еще один совет если вы нашли сторонников, да, если они у вас есть, постарайтесь сделать так, чтобы они вам хотя бы там какую-то сумму небольшую пожертвовали. Потому что когда кто-то инвестирует 100 рублей, ну, например, там, ты собираешь деньги на газету. Вот Я в Коломне собрал за два дня 150 тысяч рублей, люди скидывали, кто 300, кто 50 и так далее. А когда мы отпечатали газету, я сказал, так, а теперь вам нужно ее разнести. Человек, который потратил деньги на газету, он же не хочет, чтобы эта газета оказалась где-нибудь там на помойке. Он еще пойдет, он же проинвестировал уже. Правильно? Если человек делает хотя бы какую-то инвестицию в виде денег, он потом еще сделает инвестицию в виде времени. И поработает он с, с большим удовольствием хотя бы, чтобы отработать свою инвестицию. От меня будет последний вопрос, и потом у нас минут 10-15 останется на вопрос спикерам из зала. За какое время оптимально начать свою избирательную кампанию, и как кандидату наработать себе бэкграунд, чтобы смочь четко ответить избирателю, кто я такой и что я сделал? Давайте с Евгением Вадимовичем начнем, а потом. Слушайте, ну у меня вся моя предыдущая жизнь была в избирательной кампании, и... То есть мне было что сказать, у меня уже было что-то сделанное. Я в своем городе там к первым выборам прожил там уже 40 с лишним лет. И ряд проектов таких серьезных был, что мне было что говорить. Я, кстати, никогда не сбивался на чужую повестку. И чтобы мне не вбрасывали там конкуренты, я по их повестке вообще не шел. Я отрабатывал свою повестку. И очень интересная ситуация. Все выборные кампании, которые я вел, я вел без негатива. Я не замечал оппонентов. То есть это может быть находка какая-то, может это в принципе свойственно было. Я вел свою позицию, как будто я вообще один. И я не замечал оппонентов, я ничем, вообще не вступал ни в малейшую полемику никак, а просто вел свою повестку, говорил, что я считаю нужным, что необходимо сделать. Иногда рассказывал о том, что у меня получилось, с какими я сталкивался проблемами, когда работал. Все этого оказалось достаточно. И... Даже когда вот последние у меня были выборы в, городск... в город, в главы города, выборы это были очень тяжелые, невероятно тяжелые выборы, но мне ничего придумывать не надо было. То есть все. И самый твой сильный бэкграунд это твоя работа, это личный прием. Никто никогда не перешибет личный прием, никаким пиаром, ничем. Если есть личный прием, прямой контакт, ну все. Никто у тебя этого не отнимет, это твое. Ты можешь проиграть в выборы, но это все равно с тобой всегда останется. Я столкнулся с этим, когда были выборы в, городскую, ну, в город, и у меня не было никаких СМИ вообще. Я приезжал в каждый двор, то есть только встречами, порядка 300 встреч во дворах, приезжал во двор, и обязательно находились люди, потому что это мой город, я здесь родился и вырос, то есть мне 50 лет уже, я всю жизнь прожил здесь, и мои родители прожили здесь, находился кто-то кто знал моих родителей, или с кем я учился в университете, или в школе, или вместе тренировался, или находились люди, кого я когда-то спас или когда-то помог. В каждом городе. И как только стоит толпа, там человек 50-70, и один находится и говорит, я этого человека знаю, он мне когда-то помог, все, этот двор твой. И ну, нет ничего серьезнее, чем проделанная работа. То есть это стоит ну, любого пиара. Задан конкретно, когда начинается избирательная кампания, у нас вот в ШМС всегда есть, всегда есть да, ответ на этот. Избирательная кампания начинается на следующий день после того, как закончилась предыдущая. Если у вас не было никогда еще избирательной кампании, то она начинается сегодня. Вот просто все, кто решил, что они пойдут в депутат, сегодня у вас избирательная кампания стартовала. Я вас поздравляю с этим. Нач, начинайте и у вас все получится. Я думаю, что здесь, на самом деле, как в спорте. Да, вот когда ты ходишь в тренажерный зал, у тебя, например, соревнования через полгода. Вот. И каждый атлет, он готовится, он понимает, что первые три месяца он идет на повышение мышечной массы, потом у него определенное питание, дальше он сушится и выходит на соревнования на пике формы. В принципе, здесь все то же самое, потому что выбор – это спектакль, а значит, драматургия должна быть такая, чтобы вы... Именно к дню голосования вышли на, так сказать, на самую высокую отметку. Вот. И вы здесь должны просто рассчитать свои силы. Потому что можно, конечно, каждый день ходить по квартирам, а можно, например, э, ну не знаю, там, сделать фотосессию для начала, сделать аналитику. То есть вы просмотрите, какие у вас есть ресурсы. Вот, например... Я знаю, что многие кандидаты в депутаты Мосгордумы, они начинают кампанию в июне, потому что у них ограниченные средства, и в июне они начнут все эти деньги тратить на сбор подписи. У кого ресурсов чуть больше, начинают работать заранее, начинают снимать какие-то ролики, начинают, например, собирать контакты, вот. но все равно драматургию соблюдайте. Иначе тогда, если драматургия у вас будет раньше, все то же самое, что в спорте, если человек выложился... За 2-3 недели до соревнования, то он уже просто лишится сил, и э, в момент, когда нужно быть максимально да, на пике формы, он проиграет. Поэтому вот здесь рассчитывайте на свои силы, в том числе на ваши финансовые организационные возможности. Как с марафоном, Да. Правильно? Ну и чем тем... раньше вас начнут мочить, тем лучше. То есть, все, если, если ты не успел выдвинуться А тебя уже начали мочить Все, выдвигайся смело Объявляя политических каких-то э, Вот как только в тебе почувствовали соперника Начинаются у тебя какие-то проблемы только эти проблемы становятся явственными, или приходят с обыском, или вызывают с полицию, или еще что-то. Все, это старт. Все, можно стартовать смело, и чем больше тебя будут мочить в этой ситуации, тем лучше это все работает на тебя. Другое дело, что надо быть к этому готовым и помнить самую главную фразу. Я вам говорю, да? Никто не обещал, что будет легко. Вопрос. Вот когда вы собираете подписи по петиции за сохранение парка, это избирательная кампании или нет? Или когда вы пишете в Фейсбуке о том, что вас волнует вот на территории вашего микрорайона, что-то произошло, там, не знаю, провело трубу, или там, зашибло ребенка качелями, или еще что-то произошло, да? это избирательная кампании или нет? Вы так или иначе, если вы уже вступили на эту скользкую дорожку, вы так или иначе все время находитесь в состоянии какой-то компании. Это общественная компания, это политическая компания или это избирательная компания. Они все друг друга перетекают. А, но если вы для себя хотя бы лялеете в глубине души а, надежду стать когда-то президентом, ну потому что я думаю, что каждый человек, который так или иначе приходит на компанию, внутренне читает про себя президентскую речь. Если волонтер на компании не читает на муниципальную президентскую речь, ну это странный волонтер. Вот. Ну, как минимум, депутата Госдумы, да, там как-то про себя прокручивает. Вот, ну, вы наверняка в себе это уже прокручиваете. Просто имейте в виду, что сейчас у нас все открыто, сейчас соцсети все открыты, открыто, а, все открыто. Все, все друг по друга все знают. А, я не говорю про то, что нужно фильтровать, да, каждое ваше слово, каждое ваше действие, уничтожить фотографии и так далее. Но если вы решили, что вы через год будете баллотироваться... Имейте в виду, что сейчас уже за вами следят оппоненты, следят избиратели, вас уже воспринимают как политика. У меня, допустим, есть группа там, людей, подписчиков в Фейсбуке, которые возмущаются, когда я пишу про котят, потому что они считают, что я должна писать про муниципальные выборы. А, и вот и имейте в виду, что сразу вокруг вас станут складываться некоторые стереотипы, что а политик должен себя вести вот так-то. Это не значит, что вы должны соответствовать их ожиданиям, но просто имейте в виду, что так или иначе, как только вы заявитесь как политик, сразу все стереотипы вы на себя схлопочете, которые есть. Можно, можно, это? Да, тоже. И вы должны помнить, что каждое ваше слово будет использовано против вас. Давайте перейдем к вопросам из зала. У нас осталось где-то минут 10. Не-не-не, у нас чуть больше осталось. Минут 15, да? Я вообще до не доработился. Хорошо. Озвучивайте, пожалуйста, кому адресован вопрос. И сам вопрос давайте. Есть ли желающие первые? Мой вопрос к Евгению. Звучит он вот с чем. Я считаю, что нынешний как бы, политический режим является таким неким СССР-2.0. И каким, на ваш взгляд, может быть его конец? Спасибо. Смотрите, на самом деле проблема заключается в том, что те, которые сейчас у власти, они начали стареть. Уходить они никуда не собираются их ментальность на уровне их комсомольского прошлого 70-х годов. Вот в этом большая проблема. Но мир на самом деле открытый и развивается совсем по иным законам и гораздо быстрее, чем они себе предполагают. Они попадают в очень серьезную ловушку. У них риторики две. Одна на внешний рынок, другая на внутренний. На внутренний рынок, что мы тут все такие, мы можем повторить, а на внешний рынок, не обращайте внимания, это не для вас. Вот. На самом деле мир настолько прозрачный, что внутренняя риторика для внутреннего пользования выходит на внешний рынок и все хватаются за голову. А вот это вот пораженческое, которое для открытого мира вдруг становится известным здесь и сразу говорят: эээ, подождите минуточку, это как же так? Вот. И вот это вот основная проблема. На самом деле возвращение, вот это вот ментальное возвращение в Советский Союз это, конечно, вещь чудовищная, причем очень много молодых не понимают, что такое Советский Союз. Ну просто не понимают, не представляют, не помнят, что такое эти демонстрации, не помнят, как стирали полиэтиленовые пакетики, то есть, ну и что поликолготки. И это обязательная принадлежность Советского Союза. На самом деле, то, что сейчас делается, оно не специально так делается. Но по ментальности потихонечку есть такой, э -э дрейфуем в сторону Северной Кореи. Вот это, конечно, очень неприятно, но я хочу сказать, что молодых много, они растут совершенно нормальными, и они уже в другом мире немножечко живут, и я думаю, что так уже не получится. И, слава богу, все меньше людей читают газеты и смотрят телевизор. Вы проводили аналогию между Афганистаном и Крымом, что бывает о том, что те же самые грабли проходят и в этот раз. Маленькие победоносные войны, как правило, хорошо не кончаются, влекут за собой очень серьезные последствия. И параллели, на самом деле, к сожалению, прямые совершенно. Единственное, как из этой ситуации выходить, это только обновление власти. Что в какой-то момент была востребована военная повестка, то есть нравилось, когда зазвучали марши вот это вот имперское величие. А сейчас уже больше мирная повестка. То есть, и вот поэтому требуется, требуется смена власти. Поэтому требуются честные выборы. И власть должна, ну не должна, а власть в любом случае будет мониторить настроение. Вот сейчас мирных настроений становится больше. Мирных настроений становится больше, но военные становятся все более истеричными. Это тоже становится заметно. Кто последние годы, вот если кто-то читал ремарка последнее время, есть ощущение, ну, прямых совершенно параллелей. и это ну, очень досадно. И, конечно, к тому, что вот сейчас прозвучало, что ты попадаешь в ситуацию, когда люди просто боятся говорить и декларировать позицию, я наткнулся на эту фразу Орвела. Кстати, что касается Оруэлла, молодые, кто не знает, за Оруэлла людей сажали, я знаю, человека, который получил 8 лет за Оруэлла за 1984. В России много за какие книги сажали, но за Оруэлла сажали так же, как за Архипелаг. Ну, просто для понимания, для молодых. Так вот, Оруэлла сказал, что чем дальше страна отдаляется от правды, тем более жестоко она преследует тех, которые эту правду говорят. Вот. Я надеюсь, что не произойдет. Ну, так уже история совсем уже так не повторяется. Но, тем не менее, эта тревога остается. Я вас понимаю. Просто я сейчас наблюдаю очень интересную тенденцию прямо сейчас, то, что происходит в Москве. Может быть, это не происходит еще в других городах, но а, нам уже вот, на эти выборы московскую городскую думу в качестве кандидатов уже не подсовывают совершенно откровенных упырей. То есть вот у меня э, в, в моем районе шла э, директриса одна, которая просто у нее была ворованная корочка диплома кандидата наук. Ну просто ее украли в 2005 году из э, здания ВАКа, и она ее принесла в избирательную комиссию. Ее на эти выборы уже не пускают. Сейчас они пытаются при более какой-то, более приемлемой для общества фигуры найти, которые не такие замазанные. То есть, как бы они тоже понимают, что есть запросы, пытаются его каким-то образом. А, как бы удовлетворить поэтому я думаю, что вот это движение оно такое, тут либо вот это будет постепенная замена элит да, вот такая, может быть, с нашей стороны поддавливание, с их стороны, как бы, проседание а, либо это будет какая-то уже эволюционная ситуация ну, я могу тоже тогда да, mm -hmm. добавить значит в шестом созыве я общался с, с очень многими депутатами Особенно единой России, я как вот следую заветам Евгения Розьмана, не переходил на личности, и сохранил со многими отношения. Но я вам могу сказать у них, недвижимость в Майами, в Евросоюзе, дети там учатся. Вот Они уже э, являются частью мировой экономики, даже в том числе окружения Путина. Вот. И теперь что происходит внутр во внутренней политике? После э, пенсионной реформы начался вот этот необратимый э, снижение рейтинга. Процесс необратимый уже. Десакрализация власти произошла. Вот. И э, в экономике нет никаких реформ, деньги будут с заканчивать. заканчиваться. Плюс международные санкции, которые, э, ну, скажем, во-первых, приведут к технологическому отставанию. То есть там всерьез уже обсуждает эмбарго на оборудование для добычи нефти. Вот. Плюс там появляются новые фамилии, новые имена. Это означает, что большинство, кто сейчас представляет российскую элиту большинство будет против ну, против такой внешней политики потому что они не захотят в Китай или еще куда-то они хотят быть частью Европы частью цивилизованного мира поэтому интересы надо понимать Путина уже и даже его окружение начинает расходиться но пока его рейтинг достаточно высокий для того чтобы он внутри ситуацию контролировал а деньги заканчиваются дальше что происходит? Развиваются технологии, количество людей, которые в интернете растет. Причем самая быстро растущая группа это 60+. Пытаются, значит, вот это все оборудование поставить ко всем операторам. Их сейчас порядка двух тысяч всяких разных операторов. Вот, но я разговаривал с экспертами с той стороны ну сумными экспертами, которые говорят, что в принципе ну, невозможно, вот этот суверенный интернет построить невозможно по той простой причине, что все эти железки обходятся с помощью VPN, вот даже когда они всю эту систему введут, потратив огромные бабки на это все, вот обходятся элементарно с помощью VPN. Какой следующий шаг они должны будут сделать для того, чтобы мы через VPN не могли э, выходить в интернет? Они должны будут вести реестр черных и белых VPN. -ов. Ну, то есть вот эти VPN разрешены, а значит они будут получать от них все данные. А вот эти VPN запрещены. Что в этом случае будет происходить? О чем вот мне говорили эксперты? Ну, например, есть компании, которые работают ну, не только в России, либо международные компании, либо иностранные компании, которые работают в нашей стране. Они просто физически не смогут работать, потому что у них есть свои протоколы безопасности, и им нужны их VPN для того, чтобы они могли работать в России. К таким компаниям относится Газпром, который уже недавно, вот почитайте, я там в Телеграме опубликовал статью Газпром уже бунтует против этого закона про VPN. Потому что и вообще про суверенный интернет, потому что бьет по их бизнесу. Серьезно бьет по их бизнесу. Дальше а международные компании, которые обслуживают даже те же там, буровые установки. Это тоже иностранные компании, без них нефть мы не сможем добывать. Понимаете, а для того, чтобы реально перейти на суверенный интернет, нам нужно импортозаместить все буквально. Вот мы сегодня как раз с Евгением разговаривали, Спортивное все оборудование везут, спортивное питание все везут оттуда. Вот, а, значит, нефть, технологии по добыче нефти оттуда везут Помните, была история, когда американцы запретили нам продать наши суперджеты Ирану? Ирану, кажется Казалось бы, как это американцы могут нам запретить Ирану продавать самолеты наши? Ну, потому что они не наши Потому что, что ж такое там стреляет? Вот, потому что они не наши, потому что там все запчасти, все иностранные. Американцы могут нам, грубо говоря, перекрыть все это дело, и не будет у нас никакого суперджета. И любую сферу, которую возьми, от там, авиастроения до сельского хозяйства, везде мы просто э, по технологической цепочке связаны с международным бизнесом или с иностранным бизнесом, с иностранными технологиями. То есть просто мы не сможем ничего импорта заместить. Поэтому... Что они могут сделать? Они просто э, сделают все, чтобы наши, грубо говоря, какие-то ресурсы не, не стали массовыми. Ну, то есть, будет, например, 100 тысяч читателей моего блога, там, может, быть миллион, пару миллионов там будет э, у Навального или где-то, вот, и через VPN мы все это будем смотреть. А массовый избиратель не может. Ему не нужен будет этот VPN. Поэтому массовых у нас медиа, наверное, не будет. Но они нам и не нужны. Потому что контролируют интернет, они для того, чтобы предотвратить выход людей на улицу. Вообще-то я оптимист. Но... Мы шар... начинали с Советского Союза, да, вопрос был об этом. И нам от Советского Союза достался один большой таракан в голове. У всех он бегает, шустрый такой. Называется наивный марксизм. Мы массово верим в то, что существуют какие-то производительные силы, что есть какой-то прогресс, и вот мы рано или поздно все равно вывернем на магистральную дорогу развития человечества, придем к демократии, к либерализму, другие же пришли. Слушайте, другие пришли через гражданские войны, общественные компании. А, геноцид, там, я не знаю, фашизм там и все что угодно, да, еще по состоянию на 70 лет назад Европа была другой, Америка была другой. А, за каждым таким действием, якобы кажущимся естественным, стоят годы и годы работы. А, вот фильмы уже все смотрят, да, все, все смотрели там, допустим, кино Эрин Брокович, да, Или, как Эрин Брокович, Брокович. Да? Казалось бы, да, как естественное экологическое движение на Западе. Вообще-то говоря, нужно ходить по домам и разговаривать с людьми. Вот всем кажется, вот отменили рабство. А взяли с утра, встали отменили рабство, да. Вообще-то говоря, за этим э, стояли десятки лет общественной кампании в английском парламенте. Э, там и сотни лет дискуссий э, внутри западного общества. Или вот там внезапно э, вот производительные силы и вообще вот такой вектор истории привел к тому, что случилась французская революция. Ага, случилась она. Она случилась, в общем-то, так, скажем, ее люди сделали. Да? Это не то, что там с утра э, встала Мария Антонетта и говорит, слушай, у нас народ здесь созрел для демократии, давай-ка мы сейчас организуем вот французскую революцию где-нибудь в мае. Людовик говорит, нет, слушай, давай до июля подождем, пока там этот народ в отпуску есть, ну легче будет просто 14 июля сразу назначают провести. Никогда так не бывает. Есть люди, которые делают историю, а не история, которая делает людей. И вот если мы будем с вами сидеть и ждать, пока некие производительные силы или силы истории, или силы прогресса сами нас куда-то приведут, они нас никуда не приведут. Мы так и будем с вами сидеть, собираться по подвалам и говорить о том, какие мы все прекрасные, и как скоро рухнет режим. И так 20 лет. А, почитайте а, литературу 20-х 20 годов, 20 -го века. Нашу, кстати, российскую, там, допустим... Айн Рент, да, которая вовремя сбежала, слава богу, там, тоже все рассуждали, вот сейчас коммунисты уйдут, ну как же такой неэффективный режим, они сейчас все ровнут. Посмотрите Германа, бумажный солдат, как сначала в 50-х годах вся, вся интеллигенция надеется на то, что вот сейчас будет послабление, вот что-то изменится, потом проходит 10 лет, они опять собираются на кухне, говорят, вот сейчас будет послабление, что-то изменится. Ребята, ничего не изменится, пока мы это не изменим. Пожалуйста, вопрос. Опрос. Спасибо. Еще раз задам вопрос. Всего вот он говорит о режиме, о существующем режиме. Без микрофона можно. Нет, просто... а. Ну хорошо. В общем, готов ли Дмитрий Гудков в случае стать президентом? Всегда готов.